Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык за три минуты. Сегодня это видео по вашей просьбе. Вы мне просили объяснить разницу между глаголами decir, hablar и contar. Их многие путают, но после этого видео вы с ними разберетесь и путаться не будете. Давайте начнем. Hablar. Это говорить с кем-то о чем-то, например, hablar con alguien de algo, либо hablar con alguien sobre algo, да, и hablar предпро... предполагает разговор между людьми, да, например, сначала я что-то тебе скажу, а потом ты мне ответишь, Nablar". Oh, nablar", например, he кон con tu amiga Шобрые, окей, я история. Да? Я поговорил с твоей подругой насчет той истории. Еще, например, давай завтра поговорим. Хорошо, меня на аблямуш. Блин? Ну все, давай завтра поговорим. И еще разберем несколько выражений с глаголом обер. Например, не облар. даже речь об этом быть не может. Абляр порлош кодош, очень много болтать, абляр агритос, кричать, кому он. Карретеру, буквально говорить как извозчик, то есть говорить очень плохо, очень много ошибок, опыт, э, допускать речи, да, использовать нецензурные слова и абляренчину говорить непонятно, дословно говорить по китайски и облярен крестьяну, да, говорить понятно. Десир, глагол десир соответствует как раз русскому сказать. Это какое-то единичное действие, да, сказать кому-кому-то что-то. Десир альву, а альген, да. И десяр чаще всего используется с прямым дополнением, например, десяр альбо о десяр ке, например, скажи мне правду, димела verdad, да? Он говорит, что приедет в субботу, да? десяке bien el sábado. Путаница как раз между абларо десяр появляется из-за того, что в принципе два этих глагола можно перевести на русский как говорить, например, я тебе говорю что, ты digo que, да? Я говорю с Хулией, тут уже аблоко на Хулия а по-русски мы скажем «говорить-говорить». Также «десир» используется при передаче чужих слов. «Мне кто-то там сказал, да, мы одичу кетам, да, и так далее». И несколько еще выражений. Например, «Да ты чего? Да ты не может быть такого, я вот поверить не могу!» «Но no мне Либо «То есть, из десир!» И, например, «десир по-раси» – «сказать что-то для себя». Там, да, да? Это я для себя сказал, да, Там, я это вслух не произнес, это сказал я про себя, Там, да. Дыхи россии Для себя это я сказал. Контар, контар, это рассказывать что-то кому-то. Контар Аливо, да? а Например, Амина Густа, ами Густа контар история. Да? А мне вот нравится рассказывать различные истории. Или я тебе рассказала, что со мной случилось вчера, ты кантадолукими пошоу аер, да, я тебе рассказала, что мне вчера, что со мной вчера вообще произошло. Представим такую ситуацию еще. Ваш друг приехал там из Москвы, ты такой, ну давай, расскажи мне, что там, как твое путешествие там, да, Бойно, поисконь там, да, рассказывай мне, как твое прошло путешествие. Вот и все. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите мне в комментарии. Я на все отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте заходить в мою языковую школу, на мою собственную страничку, где много всяких курсов по английскому испанскому и много полезной информации. И не забывайте подписываться на мой инстаграм.